Привет, Мурат! Расскажи о своем опыте работы. О опыте работы в разных компаниях, на разных автомобилях разного класса. О опыте работы в такси именно по городу Москва и прочее, прочее. Добрый день! Мое имя Мурат. Я в сфере таксомоторной деятельности уже 8 лет. Как все остальные, я тоже начинал и с маленьких машинок, из девятки, из 99-й, и с 12 модели. Дальше я уже работал на Volkswagen Polo, на Skoda Octavia, сейчас на Kia Optima остановился. То есть мы сейчас пытаемся ответить на вопрос человека, человеку, у которого нет опыта работы в Москве, в такси, нет опыта в принципе вождения по Москве, у него есть только права российские и российское гражданство, то бишь паспорт. Есть желание работать в такси в городе Москве. Какую ему фирму выбрать для начала? То есть есть много агрегаторов достаточно серьезных. Яндекс, Гетс, Ситимобил, другие. Что бы ты посоветовал? Одну фирму совмещать. Какие из них? Я совмещаю два агрегатора. Это Яндекс и ГЭД. Я больше ни с какими агрегаторами не сотрудничаю и не работаю, ни по, ни по каким больше. Для того человека, который только начинает работать в Москве, лучше, конечно, взять для начала эконом-класс автомобиль. Это, например, Kia Rio, Volkswagen Polo Sedan, Hyundai Solaris. Движение в Москве слишком оживленное, ну, никогда не стоит теряться. Главное все выполнять по правилам, не подрезать, не гонять включать поворотники, где-то останавливаться, где нужно, где правильно. И только так. Расскажу немного по агрегаторам. Лучше вначале, конечно, устроиться в Яндекс. На нем можно вначале поработать и без экзамена. Но, конечно, будет очень мало заказов. Но со временем вы уже будете понимать, что такое агрегатор, как работать и... Немного уже будете входить в систему Москвы. Лучше всего для начала хотя бы выучите карту метро и главное шоссе города Москвы. Вы будете понимать хотя бы представление иметь что такое Москва и по каким шоссе вы двигаетесь, куда вы двигаетесь. Все узнать Москву досконально невозможно, потому что постоянно каждый день какие-то улицы меняются, изменяются, направление меняется у этих улиц поэтому что то происходит постоянно Ну развязки строятся в год по несколько штук да, да. Ну, чтобы изучить москву вот слышал я два советских согласишься с ними или какие то свои добавишь это первое что начинать работать ночью а второе это повесить карту на стену дома и постоянно на нее смотреть насчет карты дома да это хорошая мысль можно повесить и хотя бы видеть какие шоссе, где находятся где и, и как я до этого сказал карту метро тоже хорошо бы выучить и их лучше привязать чтобы иметь понимание на каком шоссе, какое метро находится и куда вы вообще двигаете а по поводу того, что знание Москвы покататься по ночной Москве да, это очень хорошо, но э, очень экстремально в том плане, что да, здесь очень много водителей гоняют э, лихачат и поэтому нужно смотреть в оба, чтобы куда-то не вредиться или с кем-нибудь не притереться. Ты сказал, что лучше начинать с Яндекса и с эконом-варианта, соответственно, экономная машина. И если мы про Яндекс говорим, о каких правилах Яндекса внутренних нужно знать заранее, к чему нужно быть готовым при работе в Яндексе? Возможно, какие -то есть какие-то нюансики, которые надо подготовиться заранее? Таких нюансов никаких не существует. Есть свой, свой свод правил такси регламент такси который существовал всегда просто сейчас от того что большинство водителей новички они приходят в сферу такси их никто не обучает им просто дает дают автомобили как-то сделали им логин в яндексе а они поехали работать кататься либо им купили просто тот же самый даже им логин купили и оценку стоит ли совмещать несколько агрегаторов и какой график лучше всего Конечно, для начала, если вы новичок, лучше не совмещать несколько агрегаторов. Лучше включить себе один, например, тот же самый Яндекс и работать на одном Яндексе. Просто когда вы будете совмещать, вы будете теряться. Это вам незачем. Просто вы будете теряться и нормально не смотреть за безопасностью на дороге. И будете пропускать заказы и тому подобное. Лучше начинать с одного. Когда вы уже более вклинитесь в эту систему, тогда, да, уже можете подключить себе уже в дальнейшем get и работать по двум агрегатам. Не советую вам э, работать по системе Везет, Трудакси, Максим, Лидер, вот эти все компании. Честно сказать вам, не советую вам по ним работать, потому что э, вы убьете свое здоровье, убьете машину в конце концов вы нормально ничего не заработаете. Да, конечно, сам я настолько не работал в них, но я видел их тарифы, я видел их комиссию по общению с водителями. Ни один человек пока доволен не остался от этой системы. По графику 6.1.2.2? График работы вы можете выбирать себе сами. 6.1.2.2.7.0. Это вы уже выбираете сами для себя, какой вам более удобен либо вы можете ночью только кататься, выезжать, например, в 7, 8, 9, 10 и работать до утра. Либо вы можете работать э, с 5-6 утра и до 12, и потом выходить также в 7-8 вечера и работать до 12, до час ночи. Это самый, вот, я считаю, оптимальный, такой нормальный вариант работать, потому что в самый час пик бывает заказов по всем агрегаторам, это в 5-6 утра, до 12 до часу потом идет немного затиши на целый день и только в 7 8 вечера начинается опять пик вечерний уже а Вами, выбираешь ли ты заказы честно вам скажу не стоит их выбирать поначалу лучше брать все заказы потому что если вы будете выбирать что этот хочу этот не хочу этот далеко этот близко честно вам скажу вы заработаете намного меньше чем того ожидали водители которые Берут все заказы, работают по всем системам. Они заработают намного больше, чем те люди, которые выбирают. И у Яндекса, и у ГЭТА существует отклик, либо активность, которая понижается. Соответственно, из-за этого у вас будет очень мало заказов поступать, не настолько хороших. Так, и по регламенту общения, коротко. Получили заказ, едете на заказ, нажимаете кнопку, чтобы на месте только тогда, когда вы уже реально прибыли на тот адрес, который указал пассажир. Радио всегда должно быть выключено. При любых обстоятельствах машина желательно, конечно, всегда проветрить. После каждого заказа ее желательно проветрить и осмотреть автомобиль. Не забыл ли у вас предыдущий пассажир что-либо в машине? Или не испачкалось ли у вас что-либо? Если что-то испачкано или что-то забыли, все убрать, подготовить автомобиль. Приехали к пассажиру и ожидать. Пришел пассажир, поприветствовали его. После уточнили, тот ли это пассажир, который должен приехать с вами. Там можно либо по номеру телефона, либо по имени, либо он покажет в программе, либо он скажет, ну спросите у него конечный адрес. Он если подтвердит, что да, этот конечный адрес, то тогда включаете навигацию и задаете ему сразу вопрос, будут ли предложения по маршруту. Этой фразой вы снимаете с себя все обязательства. В том плане, что если пассажир скажет, едем моим маршрутом, тупо едете его маршрутом. Если пассажир скажет, едем по навигации, тупо едете по навигации, никуда не сворачивая и следя за маршрутом. Если на обоих на этих маршрутах вы попадаете в пробку страшную, то вы здесь ни при чем. Дальше, всегда также уточняйте у пассажира, не помешает ли ему радио. Устраивает ли его температура и в процессе движения вы уже можете уточнить у пассажира просто комфортно ли ему. Этот регламент в такси был всегда и в экономе и в комфорте, но сейчас так как много уже водителей, которые просто новички и им никто не объясняет весь этот регламент, и просто дает автомобиль, устроили их в систему. И они поехали работать. Им никто не объясняет, как работать, что говорить и тому подобное. Можешь ли ты сказать, что выполнение данного регламента очень положительно сказывается на получении чаевых? Да, я подтверждаю это. Да, Если пассажир уже видя то, что вы правильный, хороший водитель, у вас автомобиль в чистом состоянии, вы разговариваете вежливо и любезно к нему относитесь, то да, конечно, вы получите, соответственно, чаевые. Да, я реально стал замечать, что после такого приятного, хорошего общения видишь по системе, что по программе будет написано, что пассажир оставил столько чаевых, пассажир оставил столько чаевых. Да, это приятно бывает. Да, конечно, это копейки по сравнению с тарифами, но это приятно. Его сдачи во всех вот этих нюансах, связанных с расчетом. Никогда не стоит просить чаевых. Это неправильно и это нельзя делать. Общение с пассажиром запрещено начинать самому. Если пассажир начал сами разговаривать, да, вы можете поддержать беседу и дальше с ним разговаривать. Также запрещены темы политические, религиозные, либо какие-то разжигания межнациональные, жаргонами, розни. вот эти все темы запрещены. Запрещено знакомиться, навязываться, оскорблять, как-то злостно смотреть на пассажиры и тому подобное. А сдачу? Сдачу. Всегда следует давать пассажиру полностью. А пассажир, если пожелает, он может сказать: что нет, оставьте, не нужно ничего. Но сдачу вы всегда обязаны вытащить. Даже если он, ему нужно будет дать даже 2 рубля-5 рублей, вы обязаны всегда ему отдать. Напоследок, самая сладкое на десерт О потенциальных заработках. Что ты можешь сказать? В экономии. Ну и в перспективе, там, возможно, в комфорте. То есть, на что можно рассчитывать начинающему водителю в экономии на одном агрегаторе. И какие перспективы у него есть. Если начинать, как я до этого сказал, например, с 5-6 утра до обеда, либо некоторые водители, вот у меня были водители близкие мои друзья, которые работали с 5-6 утра, и они работали ли, до 10 до 11 вечера, они работали. но с маленькими, конечно, промежутками, с отдыхом маленьким по середине дня зарабатывали на экономии, они зарабатывали по 7-8 по тысяч чистыми. На одном агрегаторе? На основном на одном агрегаторе, просто они в основном брендированы были в тот агрегатор, на котором они работают. Что сказать про комфорт? Те же самые, например, практически деньги зарабатывает и комфорт. Но на экономии вы провезете 20-30 заказов, на комфорте, комфорте плюс, вы провезете 10 заказов, 7-8 заказов даже можете провести. Разница большая, конечно, по количеству подачи. Ну, чуть больше простой получается на кого да? Простой будет, но не настолько большой. Ну, Собственно, коротко по пунктам все подытожим, то, что мы сказали. Скажу так. Для начала брать эконом-автомобиль, устроиться в Яндекс. Так как в ГЭТ вы не сможете устроиться, потому что вы не знаете города. А в ГЭТ очень жестокий контроль качества и экзамен. Очень сильный и правильный. По агрегаторам, но пока можете в Яндексе поработать. Время работы выбирайте себе для начала тогда, да, чтобы вы как-то могли более столкнуться с городом, более ближе. Вначале выберите, конечно, да, либо просто покататься по городу для начала, по ночной Москве, чтобы просто понимать, где какие улицы где какие светофоры и тому подобное. Дальше вы можете уже начать работать уже, в принципе, с 5-6 утра. У вас уже пойдут заказы и нормально пойдут заказы. Дальше вы уже можете сами уже выбрать себе время работы, график своей работы, 6.1, 2.2, 7.0, работать днем, ночью, вечером. Вы можете уже выбрать сами. В дальнейшем, конечно, я вам честно скажу, вы сможете выезжать в любое время, когда у вас будет два агрегатора, вы сможете выезжать в любое время, у вас всегда будут заказы, когда вы уже научитесь их совмещать. Да, и маленький лайфхак по поводу Яндекса и Гета. Никогда не стоит их объединять вместе в одном устройстве. Их стоит всегда включать раздельно на разных устройствах, так как они между собой враждуют очень сильно. Если вы не знаете, к какому агрегатору подключиться. Здесь под видео будут, будет ссылка на подключение компании Transcom, которую я точно могу посоветовать. С этими людьми я уже работаю около 5-6 лет. Ни разу не подводили. Вовремя все выплаты. А по поводу подключиться они вас также подключат и могут подключить и к Яндексу, в дальнейшем, и к «Гету». Они у вас проведут экзамен. По поводу парков я вам ничего не подскажу, потому что существует у каждого парка свои правила, свои законы. На что стоит акцентировать внимание? На то, сколько минимальное время работы в парке. То, что в каждом парке они собирают депозит. У них бывает, что там два месяца, три месяца должен отработать, и только после этого времени будет, будет возврат депозит. На это стоит обратить внимание. Стоит обратить внимание, когда приезжаешь в каком состоянии автомобиль. И, честно сказать, лучше очень хорошо прочитать договор. Даже все самые пункты, которые написаны мелким шрифтом. Если у вас будут какие-то либо еще вопросы, можете всегда под видео написать. Я не обещаю, что отвечу очень быстро, но по возможности я буду отвечать. И одно маленькое вам напутствие. Никогда не работайте за рулем в уставшем состоянии. Я вам скажу так, человек, ему, чтобы уснуть, ему хватает от получаса до часа. Когда вы устали за рулем, чтобы человек уснул за рулем, ему хватает от получаса до часа. За это время вы можете заработать по системе такси от 500 рублей до максимум до 2000, до половиной. Но, честно вам скажу, это не стоит того, чтобы терять свою жизнь или врезаться в кого-то, или сбить кого-то, чтобы что-либо еще страшное произошло. Поэтому, если вы устали и чувствуете, что вы уже на исходе, если вы с пассажиром, довезите пассажира до точки назначения и потом сразу же идите отдыхать. Если есть возможность доехать до дома, лучше доедете до дома и ложитесь спать. Всех денег не заработаете, а жизнь она одна. И помните всегда, что вас ждут дома. Родные, близкие. Под конец хочу вам сказать счастья, здоровья, добра, благополучия, хороших заработков. А те, кто отдыхают, хорошего отдыха. На связи.